Вы наверняка слышали, что есть такие слова года, как хайп и биткоин. Что это такое, вы знаете? Это то, что сейчас в моде. Мне, мне это, эти слова, собственно, говорят о том, что это сейчас в моде, это я от этого очень далек. Ага, а почему принципиально? Ну, я не живу, я существую, поэтому это все далеко, это там, где живут. А где живут, это как? Что нужно сделать, чтобы жить с биткоинами и хайпом? Это очень сложный вопрос, тема для трех-четырехчасового рассказа. Вам не нужно сейчас это. Нам не нужно. А что нужно? Найди того человека, который вам скажет все. Хорошо, ладно, спасибо. Здравствуйте, можно вас на секундочку отвлечь, мажорном листе? Здравствуйте, можно вас на секундочку отвлечь? Мы журналисты, опрос проводим. А, хотели у вас спросить. Эксперты вот назвали главные слова года 2017 -го, и среди них есть такое слово, как биткоин. Вы наверняка его слышали по телевизору? Что слышали? А это, что это такое? Ну, новая это копию, или как? Я, ну, как деньга ага. новая. Ага. Она необычная и непонятная. Не... Ну, я считаю, что особо доверяться нельзя. Не надеюсь на этот биткоин ага. особо. Не живая валюта, да, но мне кажется это пирамида очередная, потому что как бы это заманивает по кругу людей, вроде как, это виртуальные деньги, что-то типа мы вроде. Ну, что-то слышал где-то, но не могу вспомнить, что это такое, без понятия, это что-то там, я слышал, что их надо перевести, что-то там, как доллары, а... чтобы потом, ну что-то такое, в интернете только вижу это и все. Да я сегодня по телевизору смотрел, забыл. А что такое биткоин, вы знаете? Да, я знаю. А Но что не это? хотелось бы на эту тему? Говорит, это криптовалюта. Биткоин, это, по-моему, так неизвестно, электронные какие-то монеты. Я знаю, что их вроде как выращивают на фермах. Нет, ну это то есть, то есть в интернете это все. По-моему, насколько мне известно, то есть там покупается блок питания, то есть блок компьютерный. То есть и какие-то происходят. Ну, я, честно говоря, в этом не особо разбираюсь. Ну, электронная какая-то валюта, наверное. Угу. Ну, вот, ну, смотри, есть у тебя биткоин, да? У -у -у. Он стоит там, допустим, ну 20 тысяч долларов. Одно дело его иметь, а его же надо кому-то продать. Кому то его продашь? Ну, виртуальные деньги. Ну, это какие-то виртуальные фантазии, виртуальные деньги, виртуальный бизнес. А я девушка реальная. А -а -а. Это очень выгодное вложение. Я не смогу. Ну, просто надо сначала вложиться. А вложиться такой день... Да. Во что ты будешь да, вкладывать? Да, в программу. Какую программу? Это биткоин, тупица. Биткоин. Биткоин, биткоин. Ну это типа как доллар или еще что-то вот такое. Эксперты выяснили, что главные слова года это хайп и биткоин. Слышали ли вы одно из них? Я что-то в баннеры видел, но нет, не помню. Хайпа ничего-то такое. Может, там поза какая-то. Да, я в курсе, что такое хайп. А, сейчас найду аналог а, слову. Uh -huh. Не могу найти. Созвучно со словом чайф и по значению. А, Кайф. Uh -huh. не чайф". Да. Кайф". Uh -huh. Очень хорошо, очень здорово, всего много. Ну, классно. Uh -huh. Хайп. Ну, это популярность. Хайп, ну, успех, наверное, ну какой-то Все и... так такое Силух. Силух. Дискотека. Ну, у меня что-то иностранное, наверное, что, ну, не знаю, не могу сказать. Ну, у нас же все импортные слова любят. Я люблю русский язык, я его на пятерку знала. Вот когда эти иностранные слова звучат, это мне на уши давит, честно говоря. Хорошо, спасибо большое.